Достали, Керт? Да, он пока внутри трубы. Я собиралась вытолкнуть его шестом. Нужно придать ему хороший импульс. Три, четыре. <свят> <свят> Учитель. Должен был получиться цилиндр.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 Смотрела бы на нас. Здесь же играем лишь мы одни. Все до единого смотрят на тебя. Не, зрителей-то в итоге столько же. Я садись, придурок. Вранье, ты мазохист, натуральный мазохист. Не важно, с кем сотрудничать, главное, помоги раскрыть дело. Да я никому не хочу из вас помогать. А что в этом секретном документе? Сам я его не видел. Но знаю, что в одном заброшенном храме нашли свири, на которой нанесена настольная игра. Это нормально для Японии, да? Ну, за твою прилежность я покажу тебе один из своих самых любимых фокусов. Правда? Вытаска. Внимательно смотри. <свеч> <свеч> <свеч> вот. Как тебе этот фокус? <свеч> Это был мой любимый трюк с голубем Это ведь просто немыслимо! А ну, хорош мыть, О, сестренки. отлично выглядит! Жестко она с вами. Сочувствую ему. Постойте, почему я это вы сочувствуете не ему, не а не, не мне, а? а? ведь жизнь пошла псу под хвост, когда я первый раз тут оказался. Он изрек, что быть мне князем тьмы. Будущая профессия... Князь тьмы! Ой, погоди! Что, а в первый раз было не так? Сколько ж можно меня предавать? Будет приобъятие и двух плоских парней. Это... Это, это, это так. так! Чрезвычайно важное открытие. Нужно проверить его на практике. С теоретической точки зрения все верно. И у нас как раз есть двое парней. Давайте проверим. Эй, это ведь просто тебе так захотелось. Ну, же давайте. Прикрутите, Прикрутите. Похоже, они наслаждаются происходящим. Вот, как мы договаривались. Как всегда, благодарю. Да не парься. Наконец-то. Вижу, тебе нравится. Вы, блин, чем вдвоем занимаетесь. Это он! Высокий красавчик! Гештабр! Тебе с ним не справиться! Стой! Чего думаешь, такой крутой, да? Да ты кто вообще такой? Вы они смотрите, наставник! Успокойся! Масаки Хацуюки, я первогодка в средней школе 5. А, да? Эм, ты его слышал, гештабр! Вы только имя узнали наставник. Плохо дело. Видит бог, я пытался этого избежать. Значит, мой братик наконец повзрослел? Что? Больше ничего не скажешь? Наверное. Ты, ты, ты, ты думал, что Кана будет ревновать? Это любовь с первого взгляда? Ее аж трясёт всё. Вот ты, Агата. С твоим потенциалом когда-нибудь перевернешь мир математики. О, собака, сейчас же хватай Ринзу и беги. Мой папа Речь заходит до математики! Ты хочешь, чтобы мы уединились? Я к такому не готов. О другом речь! Просто беги скорее, собака! Конечно! Поспешим! Риза! Но послушай, если я стану рабом, значит не буду больше свободной. Диабло совсем неплохой. Я гарантирую. Хорошо, разрешаю! Примени на меня эту свою магию порабощения! Э? Э? Это? Слышишь меня, что, Шидо? Повторяй что, за мной. Я спрашиваю чик -чик. тебя вновь. Кто У ты? Мая, имуна... Прежде чем спросить чье то тебя? имя, сперва нужно назвать свое. Так и знал. Чего? Странно-то как. Какое нафиг странно, я чуть не помер. Тише, тише. тише. Вот. Молодец. Помню. Остался всего раунд. Подолей ее, ранка! Точно! Мой студенческий! Студенческий? В студенческом записана раса и группа крови. У зверей и людей разные группы. Там все четко написано, чтобы не ошибиться в случае переливания. Кошельката. Нет. Я Ямату Нода. Приятно познакомиться, Пинк, мою альтерего, Ред. У тебя же нет учебников. У меня все схвачено. Спасибо, победал на крыше этого прекрасного здания. Почему ты стал самураем? С тобой что-то не так, космоса Конечно же нет. Какие еще проблемы? Видимо, когда она нервничает, кто начинает вести себя как самурай. Что? Господин Кисараги, жду ваших услуг. Это каких же? Посмотри в лес! Я Что прямо под тобой! Приводно я с вами познакомиться, Ваше Высочество! А -а -а. Перешептал. Может он пока просто почву прощупывает? Ну тогда? Сейя, я объясню тебе все позже. Портал, откройся! Ну же, Рюджин Сейя, идем со мной! Судьба Гибранда, Все цело в твоих руках. Я yeah, пас. Не терпится увидеть, какой мир нас ждет. А? Что ты сказал? Множество охотников объединились, закупились дорогими снаряжениями и взялись за выполнение задания. Но никто из них так и не преуспел в этом деле. Все, что они получили, это ранение с поля боя, огромные счета и штраф за невыполнение задания. В общем, за это задание берутся только слабоумные новички или герои. Тогда мы беремся. Что? Uh, удачи нам, Завтра. Да. Ну, пока. Погиб... Ага. Я also, смотрю, шанс есть. Чёрт. Я думал, мы притворимся, что ничего не видим. Безумство. Не безумство. Вовсе нет. Что? Вместе с Эмилией и Пак. Да и Альбета довольно сильна, так? Если говорить о боевой мощи, то она весьма сильна. А ты говорила, что Вика хороша в обороне. Если Аква не напортачит, все будет в порядке. А вот теперь я волнуюсь. Да, я тоже. Только посмотри, а, зуки, Это детские трусики. Заткнись! С этими трусиками все нормально. О чем это ты говоришь? Подожди, так это я, я уже совсем взрослая леди. Я такое не нашел. Только не полет зло. Пусть у него нет работы, но он хотя бы мусор собирает. И я все равно выйду за него. Этот изброд хочет жениться на вас. Да он совсем оборзел. Мачи козла.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 Мои ноги настолько длинные, что им некуда деваться. Сейчас... для меня. Ставь в отверстие свои пальцы куда поглубже. Пальцы! Нет. Да ну не! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Так нельзя, погодите! Это ж прямо как в Хинтае! Да нельзя же так! Не беспокойся обо мне, иди сама. Я даже дам тебе их. Хотори ни за что не упустит шанс поплескаться вместе с парой бомб. Не стоит меня недооценивать.